друзья всем привет вчера мы были в лесу сегодня опять хочу вам рассказать какие грибы мы нашли я поняла с нами был, были наши знакомые я поняла что все таки надо рассказать надо показать потому что многим рассказываю вот это подосиновик или же он еще называется краснюк когда-то так называют хмельницкая область там леса и они называют его краснюк краснючок можно сказать Сейчас я сделаю немножко посветлее, потому что, мне кажется, меня плохо видно. Немного добавлю света. Так, Думаю, что чуть-чуть лучше. Вот, вот, мне кажется, так немножко лучше. Друзья, конечно, как я и думала, грибов, грибы уже уходят. То есть вот еще первоначально... Когда начинался месяц расти, была погода мокрая, поэтому и грибов было чуть побольше. Я вам тогда показала, мы две корзины, буквально ходили два часа и насобирали две корзины грибов в нашем Самарском лесу. Рассказываю тому, к тем, кто все-таки интересуется грибами, кто хочет поехать в Гвардейское либо Черкасское, У нас здесь Днепропетровская область Скажу, что мы увидели сразу, людей нет. Значит, думаем, наверное, нет и грибов. Но в действительности таки было. Но проходили мы долго, но все-таки, в принципе, нашли. Сразу хочу показать и начать рассказывать о этом грибе. Это гриб называется подосиновик. Гриб подосиновик растет под осинками или же под осиной. В лиственном лесу в основном. Или же он еще называется красноголовик. Я говорила красноголовник, но красноголовик. Потому что у него вот такая оранжево-красная шляпка. Очень твердая мякоть. Твердый. И на срезе, когда мы его обрезаем ножку, он синеет. Он синеет. Ножка у него, похожа тоже плотная такая. И похожа я говорила, она как, как дерево, как дерево. Вот их немного, растут они в основном э, в, нашем, в наших лесах, вот Самарский лес, э, в наших лесах в основном они, они растут там, где более мокрая местность. Э, есть у нас небольшие болота. вот именно на, болот, на болотах их можно найти, там, где осиновый лес. Он э, чем-то похожа, холодка, вроде бы вот как осенний листик э, осины оси осиновый лист вот такой вот бывает иногда э, смотришь лежит лист рядом стоит грибочек очень похожи вот таких нашли мы немного нашли видно что это самый красивый который я вам показываю э, в основном эти грибы считаются осенние поэтому э, наибольшее их бывает э, сентябрь-октябрь месяц и вот сейчас они как раз молоденькие пошли в лесу уже почти сухо поэтому если будет дождик и так как я думаю и как увидела в основном в основном вот только пойдет буквально недельки через 2-3 если будет благоприятная погода если будет дождик если не будет мороза значит тогда и пойдут вот эти вот грибочки вместе с ними вместе это очень съедобный гриб это прекрасный гриб у него твердая мякоть ну, есть люди которые их и не любят почему потому что гриб как певший старый гриб назовем его старый гриб он такой вот как вязкий такой, как слизкий получается, когда мы его варим. А молоденький гриб очень твердый, вкусный на вкус. Конечно, на вкус, каждый гриб на вкус по-своему. Еще мы нашли, я вам сейчас покажу, тоже из семейства, из семейства вот этих грибов. Есть еще грибочек, их еще называют бабками некоторые Почему бабками? Потому что э, имеют э, такую структуру рыхлую, толстую. Вот их называют почему-то и бабками. А сейчас я найду, какие мы еще к этому же семейству. К этому же семейству этот грибочек очень красивый. Э, и к этому же семейству такие же. Относится под подберезовик растет под березкой. Мы нашли вот такой старенький, старенький тоже бабка. Почему бабка? Потому что э, да, я вам просто оставила этот гриб, чтобы показать в наших местах их меньше. И э, эти грибочки, которые мы нашли, вот один подосиновик и второй подосиновик. Эти грибо, э, подберезовик, друзья, прошу прощения, это подберезовик. Эти грибы мы нашли именно в березовой роще, тоже поближе к болотистым местам. У них ножка, я вам рассказывала, ножка, она, если смотреть, она мне вот похожа более на березку. Поэтому любят расти эти грибы возле березок, под березовыми, поэтому они называются подберезовики. В нашей местности, вот сколько мы ходим, в нашей местности... Их мало, мы больше находили подосиновики, красноголовик или же краснюк, как я говорю. Сейчас я заулыбалась, почему? Потому что я говорю все время краснюк, а моя дочь решила, что краснюк вот этот гриб. Это сыроежка. Сыроежка с красной шляпкой, но эта сыроежка э, на вкус, она совсем другая. У нее очень твердая твердая, совсем другой структуры, скажем, ножка. Это пластинчатый гриб, пластинчатый. Сейчас они тоже пошли, вот пошли сейчас, сейчас вот эти вот сыроежки тоже начались. Осенние сыроежки, они не такие хрупкие, их можно срывать, их надо чистить. Я обычно провариваю три раза промываю, потому что в них может быть много песка. Вот мы в основном чистим всегда, понятно, убираем пыль, песок, ведь грибы это как губка, они собирают на себе, если песок, песок, если экология плохая, понятно, что они впитают в себя и плохую экологию. На вкус, если сравнить вот этот гриб, вот эту сыроежку, и вот этот гриб, э, на вкус они совсем разные. Кому какие нравятся? Э, мне нравятся все грибы, поэтому я их, конечно, люблю больше собирать, чем кушать, но кушать тоже люблю. Э, грибочки, вот этот гриб, он на вкус чем-то похож на шампиньон. Все мы прекрасно знаем, сейчас в наших супермаркетах очень много шампиньонов выращивают Вешенки, но вот шампиньон если пожарить сыроежку она вкусом чем-то напоминает шампиньон конечно шампиньон намного вкуснее у него есть такой сладковатый привкус но сыроежка тоже имеет такой же этот грибочек на вкус совершенно другой он более мясистый и сравнить их нельзя кто не любит, вот у меня зять не любит грибы, я думаю, что он, скорее всего, не любит вот такие грибы, потому что они становятся такими вязкими, а вот такие вот шампиньончики он кушает. Но это не шампиньон, это сыроежка, еще раз повторяю. И, э, как моя дочь говорила, э, краснюк, не краснюк, на краснюк обычно говорят на подосиновик, а это, друзья, сыроежка прекрасная сыроежечка сейчас они тоже пошли в наших лесах еще мы вчера нашли тоже уже их очень мало мы недавно узнали эти грибы называется он козляк не один раз я вам рассказывала и говорила вот козляк или козлюк все-таки козляк я его нашла в википедии как они растут я, когда только узнала этот гриб, рассказывала вам о том, что, наверное, козряк, потому что у него вот такая вот кучерявая, кучерявая, назовем это в кавычках, я хочу сказать, у него вот такой вот под шляпкой, именно как, как кучери, как закрученная. Мне иногда это кажется, как вроде бы шерстка закрученная. Они еще похожи сверху, похожи на маслята. И когда влажность, когда есть роса, они э, такие же скользкие, как и маслята. Но одно единственное, чем они отличаются от маслят, ну, это и э, порода, именно маслята и козляки, они похожи и на вкус, они такие же. Мы мариновали маслю, маслята и мариновали козлята. Э, по вкусу они тоже чем-то похожи друг с другом. Когда провариваешь они тоже становятся вот такие же скользкие такие мысли растут они а вот интересно они растут они растут вот такими вот семействами вместе иногда иногда хотела даже показать вам иногда э, вот э, росло два грибочка и они срослись вот такие вот скользкие что срослись и получился один грибочек под шляпкой, он один. Здесь видно, что начиналось два грибочка, а получился один вот большой. Вот такие вот козлята. Называется, называется козляк. козляк. Что я нашла о них в Википедии? Значит, это действительно козляк. Козляк это еще из разряда решетник. Это трубчатый гриб, именно то, что я и говорила, рода масленок. Вот именно козляк. Очень вкусный тоже грибочек. Если сказать с привкусом, мне чем-то напоминает привкус. Привкус вот такой вот сладенький. Есть, есть что-то такое сладковатое. Их можно мариновать, их можно жарить, они вкусные в любом виде такие вот э, мы их раньше не знали начали брать и вот еще но они тоже тоже уходят я думаю что недельки через три но мы таки подозревали потому что уже э, месяц полный уже начал месяц убывать поэтому и э, у нас вся природа связана вот замечательные замечательные такие и очень вкусные главное что очень вкусные мы их только узнали начали брать показываю вам съедобные хорошие у нас в Самарском лесу еще пока есть вчера мы нашли вчера мы опять корзинку принесли нашли ревом. почему они именно хочу вам показать и все-таки у нас еще Немножко осталось и есть маслят. Мы очень много вчера нашли маслята в основном старые, молоденьких уже нет. Хочу сравнить, хочу показать вам, сравнить. Вот это вот маслючок вот это у нас козляк. Маслюк, козляк, маслячок, козлячок, скажем так. У этого шляпка такая, у этого шляпка более плотная, более плотная. У этого еще и более темная шляпка, у этого светлая. Плюс ко всему, я как узнаю, э, понятно, мы все знаем, маслячок это тот, у которого шляпка, у которого снимается... Вот, да. То есть мы их когда чистим, чистить их очень тяжело, мы их когда чистим, Шляпка снимается и остается белый грибочек. Белый прекрасный грибочек. Вот чем отличается маслячок от козляка. Сразу и почистила. Сразу и почистила у вас здесь, в прямом эфире. И получается такой прекрасный, прекрасный чистый грибочек покажу молоденький козляк да именно под шляпкой он более темный вот он такой вот темно получается здесь желтый а здесь желто грязно-желтый грязно-желто зеленый можно даже еще сказать ножка у них чем-то похожа друг на друга еще мы вчера нашли Еще все так же продолжаю это э, грибы из разряда решеток. Мы нашли решеточку, такую уже тоже никудышнюю, неказистую э, решеточку. Вот. И у нее под низом точно такая шляпка. Точно такая же шляпка. Значит, э, козляк – это э, решетчатый гриб. Решетка в наших лесах есть, но ее очень мало. Мы вчера нашли вот такую вот решеточку. Сверху она как решетка идет и внизу как решетка. Решетка, когда мы ее берем, она синеет, синеет у нее шляпка. Точно так же и польский гриб синеет. Польского мы вчера не нашли. Ну Вот еще один козляк. Опять козляк. Гриб вкусный. И нашли нашли все-таки белый гриб белый гриб нашли некоторые хочу показать вам гриб белый и подосиновик или краснюк или же красноголовик википедия пишет еще и красноголовик сравнить вот эти два гриба значит белый гриб у него очень много мякоти, он очень твердый, он растет в основном под дубами, под старыми соснами, и этот гриб не растет там, где слишком мокро. Даже иногда мы находили такой гриб на, на солнечных полянах, но обязательно дуб должен быть рядом, какое-то дерево, которое уже начало гнить. А подосиновики, красноголовики или краснюки, они растут более там, где болотистая местность. По ножке, вот она более такая, здесь больше влаги в этом грибе, в подосиновике, чем в белом. Если сушить белый гриб, и белый подосиновик можно тоже сушить. Подосиновик, когда мы сушим, он становится более черным. Белый гриб, когда мы сушим, он чуть-чуть потемнеет, но в основном, потому что здесь мало, мало влаги, он, его, будет много. его будет много. Я обычно сушу грибы, потом беру комбайном их, или комбайном, или мясорубком мясорубкой сухие грибы перекрутила и в морозилку. И можно делать жаркое, можно делать борщ с запахом грибов, можно делать, можно делать различные блюда, там, где вы хотите, где хочется вкус гриба. Белый гриб, он и считается самым здесь больше всего больше всего мякоти, это считается самый первый гриб. Некоторые считают э, подосиновик вторым грибом после белого. Ну и считают вторым грибом после белого э, еще и польский. Мы не нашли польский. польские в этом э, вчера. Показываю вам белый грибочек. Белый грибочек под шля... очень прекрасный. Тот, тот, который мы нашли. И еще один мы нашли. Нашли вообще замечательный, настоящий белый. Здесь э, ножка, когда ты срезаешь, она остается белой. Белая ножка остается белой. Шляпка прекрасная. Этот э, рос на солнышке, поэтому я и, и говорю, за, загорел. Этот загорел. Этот прекрасный белый грибочек, он еще очень молодой показываю под шляпкой белая плотная плотная шляпка очень плотная этот чуть побольше шляпка начала желтеть но тоже белая хотела еще вам показать э, те грибы о которых я вам рассказывала мы э, их э, в прошлом году их было очень много сейчас они только начались это называются песчанки песчанки иногда на ней говорят сывульки почему песчанки потому что эти грибы э, в песке и растут только э, значит песок мох, э, они вылазят такой вот горбик ты смотришь и в песку вылазит разрываешь а там оказывается грибочек грибочек песчанка он очень вкусный этот э, грибочек, пластинчатый, да, э, из разряда э, сыроежек, из разряда шампиньонов. Э, на вкус, значит, это у нас песчанка. Песчанка. Сейчас я быстро найду песчанка. О, оказывается, такой, такого гриба нет может песчанка может да но ну, не нашла я я не нашла в википедии э, этого грибочка если кто-то из вас что-то знает э, нашел но э, знаю одно муж мой их собирал все время с самого детства мы э, я узнала их только здесь увидела э, такие вот вначале с опаской их брала сейчас я поняла какие они есть, но э, в чем опасность вот этого э, собирания вот такого гриба, которого вы не знаете. Э, я иногда этот гриб я на него смотрю и мне он похожий. Э, мне он похож друзья. На бредую поганку. Поэтому, если вы не знаете этого гриба, лучше всего, ну, самое лучшее правило э, грибника это, конечно, не брать то, чего мы не знаем. Не брать. Э, Как-то встретила в лесу, как всегда, э, как рыбаки спрашивают друг у друга, как дела, и заглядывают э, э, в ведра, что ты там э, поймал. Точно так же и грибники. Э, встречаю людей. И говорю, ну как ваши дела? Они показывают свои корзинки. И женщина стоит возле меня, срывает грибочек в бледную поганку, бледную поганку, да, и спрашивает, что это такое? Я, конечно, говорю, это лучше не брать. Это бледная поганка, это тот гриб, от которого, говорю, ну, никто не спасет. Это очень опасный гриб. И вот тот гриб она думала, что то сыроежка. Поэтому, если не берем гриб, это самое лучшее правило грибника: если мы его не знаем, лучше его не брать. Вот эти сывульки, желтульки оно, может быть, они как желтульки. Друзья, у меня работает чат, поэтому, если меня кто смотрит, если ко мне, кто присоединился, Напишите, какие вы видели грибы, знаете ли вы что-то о вот этих сыроежках, песчанках, песчанках, сыроежки, сыроежки. Сейчас, друзья, я найду сыроежки, даже сыроежки бывают. Понятно, так как я вам рассказала, что у нас сыроежки это пластинчатые грибы. И мы лучше всего сыроежка зеленоватая есть. Это сывулька, я вам рассказывала сывулька. сывулька: как хотите, так и называйте. А вот эта сыроежка, о которой я вам рассказываю, она называется сыроежка светло-желтая сыроежка светло-желтая люди ее назвали песчанка потому что она в основном растет там где мох там где песок и в основном вылазит из песка из песка э, ей больше нравится именно песчаный грунт и вот такие они есть красивые наша сыроежка Наша сыроежка имеет желтое под низом, желтое, именно желтенькое. Очень много сыроежек, да, желтая. И вот наша сыроежка, вот это именно наша. На вкус э Сегодня мы э, на клубнике нашли шампиньон. Шампиньоны, те, которые растут э, на улице, на клубнике, они, конечно, вкуснее, чем шампиньоны, которые э, мы покупаем в магазине. Понятно почему, потому что в магазине, э, в магазине поступают шампиньоны, те, которые выращены в закрытом помещении, которым просто... Э, создали их климатические условия для того, чтобы они выросли хорошо. Поэтому они не имеют того вкуса, какой вкус имеют шампиньоны, выращенные на клубнике или же на, на поле. Вот хотела вам рассказать, какие грибы мы нашли. Такие прекрасные. Подосиновик. Или же красничок. Или же еще люди называют красноголовик все названия пошли э -э люди люди как видят так и называют рот -э -э дальше род решетчатых решетняков я говорю на них маслюков это у нас козляк растут вот такими вот такими семействами на вкус очень вкусные также маслячок, который я уже почистила сняла верхнюю шляпку верхнюю кожицу решеточку не эти растут, я на них смотрела, они мне похожи чем-то на опята. Они растут вот такими вот колониями, как опята. Такие грибы мы нашли вчера в нашем самарском лесу, но как я увидела, а я забыла вам еще показать и сыроежку. Сыроежка мне нравится. Но... Все-таки грибы, последние 2-3 недели их не будет, я так думаю, их не будет. Кто хочет ехать в Самарский лес, Гвардейская, Черкасская, поэтому э, не поездить, подышать, это прекрасно, но э, если не будет дождиков, будем надеяться, что дождь пойдет, грибы у нас появятся. Э, когда мы подъезжаем только к Черкаскам, там мы проезжаем... Э, с двух сторон мы проезжаем хвойный лес. В хвойном лесу мы очень много и часто мы находили именно белые грибы. Там же, там же и растут и решетки, решетчатые. Там мы находили и польские грибы. Польские они тоже имеют вкус, такой, такие же, как и белый гриб. Конечно, и этот прекрасный белый гриб. Поэтому, друзья, кто хочет поехать, кто хочет сходить за грибами, рекомендую, рекомендую. Так как я думаю, что грибы в нашем регионе начнутся, грибы в нашем регионе начнутся, скорее всего, недельки через 2-3. Конечно, ждем дождика, ждем прекрасной погоды осенней. И наши осенние грибы, конечно, пойдут. Так как я вижу сегодня погоду... Небо затянуло, тепло на улице, очень тепло, как раз вот такая вот грибная погода, лес прекрасный, друзья, рекомендую, конечно, конечно съездите, обязательно съездите, это здоровье, это эмоции, это э, релакс, что еще могу сказать, конечно, это прекрасно. Все, друзья, я хотела вам рассказать, вот поделиться, какие грибы мы нашли, поэтому хорошего вам дня, присоединяйтесь ко мне, подписывайтесь, кто еще не подписался, спрашивайте о грибах, рассказывайте то, что знаете вы, будем вместе, э, будем вместе общаться, будем друг другу рассказывать, делиться, всего вам хорошего, друзья, подписывайтесь на мой канал и до новых встреч в эфире. Всем пока-пока.